Друзья, всем салют, с вами Криптогейн на связи. У нас сегодня на обзоре проект под названием MightyRX, который дает нам возможность зарабатывать уже с момента регистрации на данном ресурсе при самых малых инвестициях в него. MightyRX был запущен в феврале текущего года, как указано в белой бумаге, я оставлю естественно, ссылку в описании на нее. И компания располагает уже 10 майнинг фермами по всему миру. И объединяет на данный момент уже 19 стран. Я сейчас, естественно, более детально постараюсь рассказать, что нужно делать, как зарегистрироваться, чтобы начать пользоваться данным ресурсом. А вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые ролики. Итак, друзья, чтобы присоединиться к данному проекту, нам нужно, естественно, зарегистрироваться. Это очень просто. Заполняйте всего лишь несколько строк. Для начала это ваш аккаунт, ваш никнейм. Давайте введем... Криптогаян вводите, заполняйте естественно свой пароль, ни в коем случае его не забывайте. Далее вводите инвайт-код по которому вас пригласили. Да можете ввести мой, и когда вы будете переходить по ссылке, которая в описании, он автоматически появится. WhatsApp номер, если нужно, вводите. Если нет, это то есть не обязательно можете ввести свой телеграм-аккаунт. Давайте введем не обязательно свой, можно указать любой с вас, топугает И вводите капчу, которая здесь указана. Все, после этого нажимаете кнопку регистрации и попадаете на главную страницу. Итак, после регистрации мы попадаем на главную страницу, где мы можем увидеть наш общий баланс. Он равен сразу при регистрации 5000 TRX, что уже неплохо. И чтобы ваш облачный майнинг начал работать и давать вам уже пассивный доход, то есть от 6% в день, вам нужно внести минимальный депозит. Чтобы это сделать, нужно... Зайти в раздел «Депозит» и нажать «Трансфер to basic». Здесь вы получаете свой адрес TRX, копируете его и на вашей бирже переводите на этот кошелек сумму, которую вы хотите, на которую вы хотите пополнить, начиная от 5 TRX. Давайте я сейчас тестово пополню свой баланс на 100 TRX и посмотрим, как быстро они к нам поступят. После того, как вы скопировали адрес кошелька, на вашей бирже вводите его в адрес кошелька, естественно, вводите сумму, на которую вы хотите пополнить ваш баланс и нажимаете кнопочку «Вывести». Итак, я перевел 100 TRX на данный кошелек, давайте сейчас посмотрим. После перевода не забывайте нажать вот эту кнопку «Recharge», нажимаете ее и, как мы видим, у меня уже 5103 TRX на моем балансе. Все, после этого момента мой майнинг уже начинает работать. От этой суммы я получаю ежедневно 6%. И не забывайте, что также это работает и с USDT. Просто у меня их сейчас не было на балансе, поэтому я не смог их пополнить. Но профит тот же и процент тот же. Сейчас посмотрим в анонсах, сколько вы можете выводить ежедневно. И давайте можем попробовать даже сразу вывести какую-то часть TRX и посмотреть, как это вообще в принципе работает. Друзья, вывести средства с данного ресурса так же просто, как и пополнить. Нажимаете эту кнопку и с основного аккаунта можете вывести те TRX, которые указаны на главной странице. То есть это ваш ежедневный бонус. На данный момент у меня это 3 TRX. Вводите номер вашего кошелька, трона, на который вы хотите перевести ваши средства. Вводите сумму, которую вы хотите вывести. И не забывайте про пароль, который вы указывали при регистрации нажимаете submit все после этого ваши средства вам уже выплачены друзья и один из лучших разделов который здесь есть который нам предлагают разработчик это раздел инвестицию находится посередине и у нас здесь есть несколько циклов до да, в зависимости от дней в зависимости от того, сколько вы собираетесь сюда инвестировать в TRX или USDT мы можем видеть что можно создать депозит на 7 дней, на 30 дней, на 90, на 180 и на 360. Здесь очень хорошие проценты. Лично я бы рекомендовал вот на 7 не смотреть, а вот 30 дней уже более интересно. Например, давайте рассмотрим USDT и посмотрим, что из себя представляет. То есть минимальный вклад это 1000 USDT, максимальный, там почти безлимитный. Цикл идет 30 дней и вы получаете 5%. Плюс еще и надбавка. Поэтому смотрите, с 1000 вложенных и из детей за один месяц вы получите 2500 долларов я считаю что это x два с половиной вообще ни за что от того что у вас просто ваши средства будут здесь лежать да это возможно пирамиды я понимаю но если первым успеть влететь сюда можно неплохо заработать и также касается TRX. Кому интересно, QS TRX можно положить 1000 и с 1000 заработать 2,5. Отличное предложение, Об этом обяза... на это обязательно стоит обращать внимание. И еще, когда вы заходите каждый день, чтобы получить свою награду ежедневно, обязательно заходим в раздел трейдинг и трейдинг профит. И обязательно нажимаем вот эти вот кнопочки. Ваш баланс будет и в TRX и в UZT пополняться. Соответственно, общее количество награды ежедневное от общей суммы будет расти. Поэтому обязательно не забывайте про эти разделы. В данном разделе мы можем посмотреть процентное соотношение, то есть, сколько мы можем ежедневно выводить TRX на свой баланс. Все это зависит от вашей суммы депозита, то есть, чем больше вы пополнили, тем больше вы сможете вывести каждый день, то есть, от 3 до 7%, в зависимости от... То есть, если вы пополняете от 5 до 30 тысяч TRX на ваш баланс, вы получаете это кстати и касается USDT, вы получаете на следующий день 3% и так каждый день от 30 тысяч до 200 тысяч вы получаете 3,5% от 200 тысяч до полумиллиона 4% и от полумиллиона до миллиона TRX вы получаете 5,5% ,5 в день. Ну естественно пятый раздел от миллиона, я думаю вряд ли кто будет выполнять на такую сумму, но окей, здесь можно получать 7% в день от вашего общего депозита. Я считаю, что это неплохие условия, но они в принципе везде одинаковые, поэтому ссылка будет в описании, обязательно с этим ознакомьтесь и подберите, что более удобно для вас. И не забывайте ни в коем случае про реферальную программу, она здесь очень мощная, копируйте ссылку, дайте своим друзьям, знакомым, кто хочет также зарабатывать, и они регистрируются, вы после того, как они пополняют свой депозит, получаете также бонус, вы их можете После этого отследить в разделе Team, они у вас будут здесь отображаться, есть три уровня, есть разные награды за них. Более подробно все будет написано в описании, вы сможете детально ознакомиться с этим. Друзья, я думаю на этом можно заканчивать ролик, обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте ставьте лайк, пишите комментарии, до скорых встреч, всем пока!